Ребята, всем привет! Меня зовут Аня Нэш. Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы зашли ко мне в гости. Сегодня вот хочу с вами поболтать. И, как известно, 4 апреля вроде бы как должны заблокировать YouTube. Но пока, пока работает все. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим, поживем, увидим. Короче... А у меня скоро день рождения, у меня и у моей сестры, мы с ней родились в один день, и я решила сделать для нее подарок, сегодня пришел заказ, я поеду его забирать, и решила я сделать, значит подарок и своими руками, а что это будет вы увидите чуть позже я даже не знаю, успею я сегодня это сделать или нет, но я конечно же постараюсь, купила я вот такие вот штуки Ребят, кто знает, что это такое, пишите в комментариях. Дальше мне понадобится. Ну это конечно все, что у меня осталось. Джутовая веревка. Материал. Кусок материала, который я купила. За 59 рублей. Причем вообще не очень долго. Нитки. Ножницы. Надеюсь, что YouTube не заблокирует, и я успею выложить сегодня или завтра видео, вы увидите, все посмотрите. И, кстати, да, вот насчет Рутуба. Рутуба мне хотелось бы немножечко так э, высказаться. А, значит, я заливала туда видео. Ребят, кошмар. Просто видео грузится очень-очень долго. Наверное, я видео свое увидела только на следующий день очень долго грузится, я не знаю по какой причине, и вот у меня, знаете, такое обращение будет к тем людям, которые, да, вот э, этот сайт создали, да, этот рутуп, пожалуйста, ребята, сделайте апгрейд сайту, сделайте так, чтобы видео проходило проверку намного быстрее ну не хочется мне, чтобы мои видео грузились, да и вообще не только мне, потому что многие загружают и видео грузится очень-очень долго, да, там проходит вот эту вот проверку. И ну, конечно, хочется еще немножечко визуально его как-то украсить. И конечно не совсем все прям там как бы похож, конечно, на YouTube. Мы конечно к нему привыкли к YouTube, но хочется, чтобы и рутуб наш выглядел намного лучше, чем сейчас. Ну, ребята, все, у меня заканчивается время. Всех жду у себя на канале и покажу вам дальнейшее свое творчество. Покажу, что я решила сделать. Может быть, кому-то понравится и кто-то сделает такой же подарок своему близкому маме там или сестре. И Вот что у меня получились. всем удачи, ребята, подписывайтесь, все жду, но пока здесь можно подписаться, можно, конечно же, подписаться и на рутубе обязательно скину, потому что я не скину, прикреплю ссылку на... в описании к видео и зайдете, ну, я там одно видео, конечно, но все равно буду вас ждать там и, возможно, еще в Яндекс Яндекс.Дзене тоже все, короче, обещаю, но пока еще не разобралась, всем, ребята, всем пока-пока, целую, пока. -пока. Целуй, пока.